Друзья, я, если нет, я, может, вкратце могу сказать, что сделал Господь со мной. Я скажу, что я, как, я с детства верующий. Я так кратко скажу свидетельство, что, а потом я скажу слово. Я с детства верующий, я вырос в верующей семье, где отец был рог Божий. В нашем доме совершались великие чудеса. Бог совершал. Все исцеления, Господь совершал исцеление, Бог совершал многое в нашей семье. Это в этом я, в такой семье, вырос. И если сказать, я не знаю, что такое мир, чтобы где-то уклоняться. Может, как в детстве она такое бывало, может. Но я скажу, что Бог вел таким путем. Я боялся, с детства боялся Господа. Я боялся нарушить Его, обидеть Бога. И обидеть даже, может, своих родителей. Мы боялись, потому что отец болел постоянно. Но наша жизнь, она и шла. И вот Бог хранил меня взять даже вот армию. В армии были испытания многие. В школе постоянно нас унижали. То, что мы были верующие. что у меня фамилия такая, что нужно быть верующим. Нам нельзя уклониться никуда. Моя фамилия Богослов то я никуда не могу уклониться, нам нужно. В армии нас уни... это, в школе унижали, и даже я в школе вот 10 лет учился, я... меня не называли по имени, мне говорили Иисусик, потому что я верующий, и смеялись постоянно, но Господь давал, мы прошли это все. В армии то же самое, заставляли поступать комсомол, заставляли под оружием, и то, но Бог дал жизнь. Бог дал жизнь, и бывало момент такой, что я отравили, пролежал в больнице 4 месяца, и Господь мне дал жизнь, и я благодарю Богу, что я и сейчас среди вас. И жизнь шла, когда мы приехали вообще в Америку, все. но я скажу такой момент, последние 2 полтора года, года жизни Господь мне опять дал жизнь, потому что я заболел сильно. И Господь, я заболел, был сильно ковидом, у меня была астма сильная, и когда меня Господь, это я, я жил в Оклахоме, и я заболел ковидом, я потерял кислород. У меня кислород был 50. И меня, когда завозили в больницу, я уже не это, у меня были руки уже чернели, уже все. И когда меня вот это привезли, это меня были поражены полностью. Разгались, начали легкие, и почки у меня, и все это. Но Господь а, послал на пути врача, который... Ну, это все Бог делает, это не врачи, но через руки врачей Господь делает. Они мне дали, как мне сказали, потом дабл антибиотики. И Господь так провел для меня в палату, завели, за, закатили туда меня в палату. Я не помнил. Мне одели маску и говорят: эта маска, ты будешь спокойно отдыхать, чтобы тебе легче. И они когда дали мне кислород где-то 15 килограмм, и я задыхнулся. У меня остановилось сердце. Меня когда привели, привели в чувство, я Просто когда открыл глаза, в первую очередь я тут сорвал маску и выкинул. И даже врач сказал, говорит, живой, значит, жить будет. И когда происходило это все, я эту медсестру, меня Господь сказал, говорит, берегись, вон ту медсестру показал мне. Говорит, ибо она хочет говорит, тебя усыпить, и чтоб ты не возвратился. Ибо ей дан приказ. И я старался... Ее выгонял, я уйди отсюда, я ее выгонял с палаты, звонил, помню, дочке, говорю, позвони врачу, чтобы он ее выгнал. Но она уходила. Ну, происходили эти вещи, которые Бог сам являл милостью мне. Меня Господь поднял, у меня ноги были отняты, Господь меня возвратил к жизни. Друзья, меня Господь восстановил полностью. Я должен был лежать в больнице, наверное, на недели три. За шесть дней, на шестой день, меня отпустили домой. На шестой день меня отпустили домой. У меня кислород начал восстанавливаться, и мне, правда, дали домой еще эту машинку, и Господь меня восстановил полностью дыханием. Бог меня восстановил всем, и я, не имея астмы, ничего не мало. Я там за это, а теперь я не пользуюсь ни ни ничем. Такого чудного мы Бога имеем. И я всегда 6 января праздную праздник, день рождения. Хотя я не родился в этот день. Но я родился заново. 6 января Господь дал мне жизнь. И я очень благодарю Бога, что Господь, такой чудный, мы имеем чудного Бога. Вот я хотел вкратце говорить, потому что я не хочу распространяться много, но это вкратце, что Бог дающий жизнь. Но я скажу одно, когда мне Господь сказал, Он сказал, ты поедешь в Хьюстон. Он мне показал это место, где я сейчас нахожусь. Он мне показал все. И говорит, там будешь созидать церковь. И я по воле Господней вот это стараюсь, чтобы быть здесь полезным. Всем вам и каждому, кто, кому могу помочь. Да благословит вас Господь.